При параде. При стиле. Дядя, при стиле. это. Кузен Флойд говорит, что в стрипплобах и к женщинам относится как к вещам. Но вы не вещи, вы люди. Садитесь вертолет. Бесит, бесит меня это. Бесит. Новый вертолет. В смысле, я не понял. А что надо было сделать? Охрана скрылся. Это... Это управлять вертолетом, еще и переключаться на камеру. Да вы че, блядь. В смысле? Почему так сложно-то всегда все? Бляха, бляха, бляха, бляха. Правильно? Вижу стройку. Погоди-ка. Ооо! Чуть не влетел. Чё, погоди? Я пропустил, что он сказал. Зависит на одни, зависит не на строй. Все? Ты то ну, Лестер, что там капальшишься-то? Я завис. Привет, Лестер. Привет. Только что мне позвонил Троян насчет э, большого дела ВХ. Ты в курсе?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 Окей, ладно, поехали, короче, надо что-нибудь накинуть на себя. И поехали, короче, навстречу, да? Сейчас что-нибудь накинем. Все в майке. Стрип-клуб-то. Теперь треворский. Не очень надо пиджачок какой одеть, да? Давай костюмчик какой-нибудь, пиджачок. Костюмы. Си серый костюм. Угольно-черный. Наверное. Давай вот. Этот. Давай вот этот. Такой вот. Светленьком пойдем. Светленьком. А, ну-ка, очки. Очки. Очки. Без очков. Без очков. А ч, у меня очков нет? А, есть. Авиаторы. Ну все! Все такой. Дядя. Дядя при. При параде пристили, дядя пристили, окей. Да ладно, моя тачка появилась. Прикольно. Да ладно, прикинь, моя тачка что ли? Или, или я уже забыл или мы какую-то другую тачку переделали? Нет, это моя тачка, Ауди. Ну, типа Ауди. Вообще зашибись, откуда она? Так, незнакомцы, да, у нас появились еще у Тревора. Ну, это потом тогда сходим. Погнали отсюда. сюда. Ля! Собака. Да, точно, это моя тачка, видишь эти? Баксы. Это этот, короче, сын же брал, да, ее? Видать, вернул. Так если он вернул, а, может, когда пока не было, да, дома он оставил просто ее. А так просто, если он вернул, бля, на встречку выехал. Я ну, сейчас повернем, вот так. А так бы дальше пересекся бы с отцом. Поговорили бы по душам там, посидели что-нибудь. Снова наркотой бы его напоил. Так там заезд окей все я готов я при параде на своей тачили и я готов так правильно же иду Правильно же иду? Или мне надо где-то с другой стороны было пройти? Ха-ха-ха, это! Пузен Флойд говорит, что в стрип клубах их женщинам относятся как к вещам, но вы не вещи, вы люди! Чувак, просто... Так или надо с другой стороны? Че идем-то? Почему не бежим-то? Во, задрал-то. Походняк свой включил. Так, где вход-то? Пошла ты. С дороги. Да в смысле? А чё дверь-то не открыть? Вот то фак! Что происходит? Как мне попасть сюда к Тревору-то? Чё за дичь-то? Я никуда не могу попасть сегодня. Ни в одно это, Ни в одну миссию, Ни в одно здание. Что за фигня? Здесь? Тоже нет. Фотофак. Вот. Она даже выделяется эта дверь. Почему я не могу попасть туда? <laughs> Что за дичь? Почему я не могу попасть в эту дверь? Открой, Тревор. Мать твою. Через клуб тоже никак. Я если даже в куб не пустят. <laughs> жесть. Где.. Да куда ты? The... Эй, дамочка, где Тревор? Может я могу здесь пройти? А, я могу здесь пройти, погоди. Где нахер? Вот the fuck, а? Где тут началь... начальник? Где начальник? Hey. Охренеть. Привет. Сразу говорю, холодильник сломан. Ничего. Я уже успел насладиться твоим гостеприимством. Я изменился, слышишь? Да-да, я с этой хренью завязал, понятно? Теперь только ул улажу дела с Мэри Уэзер, прослежу, чтобы управление за нами не охотилось, устрою последнее крупное дело, а потом ты вернешься к своей семье. А я? Я поселюсь здесь. Стану заправлять бизнесом людей радовать. Брэда вытащу из тюрьмы и буду... Счастлив. А откуда у тебя вообще это заведение? Да оно давно уже у меня. Так ты, наверное, знаешь ä, прежнего управляющего? Леона? Не. Ладно, проехали. А что тут происходит? А происходит тут крупное дело. Давным-давно, далеко-далеко отсюда, жили-были три парня. Майкл, Тревор и Лестер. И Брэд. А, да, там, иногда, ну да, Брэд тоже иногда и, надо, и, э, был, ну и другие ребята. Так, anyway, э, э, мы, короче, мы грабили, обманывали, мы, били, жили в общем, как обычные подонки, но всегда мечтали об одном, исключительно об одном, огромном. Огромном. о крупном деле. О крупном деле. О крупном деле! Big... Что это за крупное That, дело? The union, the Федеральное хранилище. Около 200 миллионов золотых слитков, спертых у дяди Сэма. Если уцелеем, то остаток жизни проведем, скрываясь от правительства. Но, но, зато это будет мой, наш шедевр. Итак, господа, давайте выполним свой гражданский долг и найдем себе приличную работу. Сюда. Пошли. Крупное дело. А вот и Леон. Садитесь в свою машину, окей. Поехали. Эй, вы на связи? Так у нас все строго, как по графику. Бронемашины без груза в данный момент отправляются в Федеральную Слонничею. По нашим данным, они будут проезжать по бульвару и в Восточном лос анджелесе примерно в 15.30. Мы с тревером проследим за ними, чтобы найти самую подходящую для угона точку. Короче, мы едем на его аэродром вокруг Блейн. И возвращаемся в вертолет Майкла Франклин. Все, что от вас требуется срисовать банк и обратить внимание на все подозрительное. Мы должны срисовать банк. Да, типа все подробно смотреть. Охрана пути, отхода, общая обстановка. А, ну ладно. Окей. Короче, Начало крупного дела. О! Вот это да! Вот это да! Чувствую, будет. Эпичненько Будет эпичненько Но начало подразумевает э, В себе сейчас вот То что нам надо Все хорошенько обдумать Все хорошенько продумать И потом это все организовать Ох Я прям в предвкушении вот этого реального ограбления Федеральное хранилище Ты прикинь Ты прикинь Окей. Ну а дальше нам еще надо будет, блин, как-то чудаки-незнакомцы у этого Тревора. Вот так, ладно, мы приехали. Нажмите R, чтобы посмотреть, вот банк Охраны мало, пара ниггеров Хватит бак-бак и готово А чем это ты, Фрэнк? Войти внутрь, говорю, дело плевое Это же обычный банк, но вот в подвал попасть не так просто Это ведь там лежит золото Верно, сейчас мы останемся возле центра центра Street, на Альта Стрит И осмотрим банк Поехали Смотрите, черный вход вы может, не заметили, но я намного, намного научился, пока тусовался с вами. В общем, я думаю, что мне пора стать старшим партнером в группе. Послушал я вашу че-то. Трепорт... Ладно, поехали. Читайте. Так черный вход. Черный вход. Ой, елки! Опять налегке. легке. Ага, хрена тень какая-то, да? Думала, больше, Уж хрена, национальную. национальную... А, могли бы представить побольше да. людей. Ну, они скажи, были... видать, в стране дела, что-то там херовые. <свы> Окей. Типа, мало охраны. Для такого хранилища, да, типа мало охраны. Ну, что то там. что то там такое, вот, знаешь. Какая-то подстава там. We're down. Two to go. Так, то прошел, еще два осталось. Блег опять на вертолете летать, что ли. Садитесь в вертолет. Бесит, бесит меня это. Бесит! <свят> Новый вертолет. Лестер, ты же сам <свят> все время говоришь, что у нас график. Давай же. Если <свят> дела нет явной <свят> прибыли, тебе трудно убедить. Все, полетели. Да какой телефон ты опять достал? Ну, уйди. Полетели. Старайтесь не подкрепляйте слишком близко к тюрьме, а они поднимут тревогу. Верно, верно. Поднимем шокерникового побега. Почему меня опять э, веля, ведет в левую сторону? Я не понимаю. Что у тебя не так с вертолетом, Тревор? Ведет в левую сторону. Теперь в правую. Летим сосредо... сосредоточенно. Да, под, ко... под конец, короче, серии опять мы начали задание, и опять у нас серия, короче, затянется. Ну, ладно. Если уж сильно затянется, то придется обрезать. Будет обрезанная. Так, на время. А, мы уже все подлетели на место. Надо, наверное, снижаться. Эй, Майкл, мы обнаружили конвой. Я за нами тебе, делай все, что нужно. Выводит Лестеру. Чтобы приключиться в камеры Лестера. Как именно место? Что-то там. А что надо сделать? В смысле, я не понял? А что надо было сделать? Охранник скрылся. Это. Это управлять вертолетом, еще и переключаться на камеру. Да вы чё блин? В смысле? Почему так сложно-то всегда все? Гадили? Он сам это все пофоткает. Kind of Какое I именно место для засады мы ищем? Так, так, так. Да, <laughs> видно. И А что надо сделать? Следить? По одним из мостов. Слишком открытое место. Так. Так, так, так, так. Давай уже быстрее ищи это место. А то, блин, я сейчас где-нибудь врежусь по-любому. Но? О чем ты думаешь? Я думаю, что не люблю долго находиться рядом с тобой. Да, и надолго тоже куда они уехали куда уехали то а -а -а, куда уехали то потерял из виду короче давай вот здесь Я потерял их из виду, думаю, они выехали в, тун... выехали в туннель. Не малыш, они здесь одна дорога, они ведут с другой стороны. Я прольщу поверху, навстречу. Окей. Так, они возвращаются на открытую дорогу. Дело придется провернуть быстро, но это, по крайней мере, реально. Нашел, да, место? Я, я так полагаю, что это через туннель. А что нет-то? Они в, ту... в туннель заезжают. Блеха, блеха, блеха, блеха. Все, отлично. Вижу, лук 86, ждите. Эй, 30 секунд назад, что-то... А, пробки какие? Right. <coughs> Ладно. Лук 86 зданий. Now, так, при планировании дело к ювелирам я запомнил, что где-то здесь прокладывают метро. новую линию метро. Облети вокруг здания и найди стройплощадку. Вас понял. Ищу здоровенную дырищу. Вон стройплощадка. Да бляха! Все не туда нажимаю. Вторая площадка вот. Правильно? Вижу стройку. Погоди-ка. Ооо! We'll Чуть не влетел. Чё, погоди, я пропустил, что он сказал? Бля, а чё надо сделать? А, чё надо сделать? Вот дыра, мне нужно чтобы тобой, э, с... по... пока я осмотрюсь above, Леха, куда полетел-то? О -о -о -о -о! Муторно, муторно эти управления вертолетом, Муторно, муторно, муторно Ты <sia> меня бесит, почему? За что я-то? За что меня посадили за штурвал? Давай, давай, давай, давай, давай Бляха Ну Давай же, ну Бляха, там здание, наверное, да? Да какой телефон-то опять, ну? Зависит на дней. Зависит не от входа на стройку. Но... Я завис над дней. Все? Давай рищи-то. Ну. Быстро. Что там копошишься то Я завис. Хорошо, буду прям на точкой. Да я и так над точкой, ну, Лестер, твою мать. Ты что делаешь-то? Зависните над, над дырой. Так а я чуть.. Я чё, не над дырой? Вы чё, блядь? Да униты. Мне нужно. Да ты задрал, ну! Говнюк! Давай, давай, давай! Под... Да, блять, камера это сада! Стой! Стой, мать твою! Стой! Куда еще ближе-то? Долбанах. Вот, вот. Я над ней. Вот. Вот, я над ней. Что? Я завис. Снимай. Долбожопа. А? Вот долбожопа. А. Я завис над ней. Твою мать. Что за дичь? А -а -а -а. <п calibens> как ты меня бесишь-то? Как ты меня бесишь-то? Чуть-чуть. Давай, Ричи. Держись на месте. Давай, давай, давай. Подожди. Зодрол. Давай. Неплохо, неплохо. Это такая дичь просто. Это такая дичь просто. Отвезли Франклина домой. Пешком не дойти что ли? Еще, еще и домой довезить. Уйди. Короче, да, серия затянулась, я ее разделю на две части, получается. Вообще меня вымотала вот эта фигня, короче, на, на вертолете. Это такая дичь. Yeah. Well, I зачем? Зачем? Текстуры. Да, блин, текстуры теперь еще начали... Короче, короче, вы задрели меня, мне можно еще из-за, можно еще за Тревора продолжить. Но пошел он в жопу. Нам по-любому на вертолете дальше лететь надо куда-то. Все, приехали. До встречи, звоним. Лестер позвоним, как только что-нибудь нароит. Все, да? Фух. Окей, выполнено. Отлично. Разведка большого дела. Жесть! Жесть! Все, на этом, короче, я закончу. Селью я, получается, разделю на две части. Вот.